Представь, что профиль твоего автосервиса на uremont.com – это витрина магазина. Если клиент ничего не видит на ней, он просто разворачивается и уходит. Поэтому очень важно иметь фотографии и видео, которые будут продавать услуги твоего автосервиса. Как это сделать? Все просто. Тебе понадобится камера твоего мобильного телефона. Ведь ты и сам прекрасно знаешь, что фото должны быть реальные. На Юремонт не допускается загружать картинки из интернета. Держи свой смартфон горизонтально. Сфотографируй входную группу вот так. Снимок не должен быть очень темным, недоэкспонированным или наоборот засвеченным, переэкспонированным. Это касается всех изображений, которые ты будешь загружать в профиль. Сфотографируй зону ожидания для клиентов. Зона приемки автомобиля, подъемники, покрасочная камера, общий вид слесарного или кузовного цеха. Изображение не должно быть размытым. Все то же самое касается и видео. Держи телефон горизонтально и снимай видео. Фотографии мастеров очень сильно вызывают доверие. Сделай их, чтобы клиент принял положительное решение и выбрал твой автосервис. Логотип автосервиса должен у тебя быть, найди его на своем компьютере. Если его нет, закажи у дизайнера. Также ты можешь заказать услуги профессиональной фото- и видеосъемки. Для этого просто позвони менеджеру на юремонт. Загружаем фотографии в твой личный профиль. Технические требования к фото очень простые. Формат фотографии JPEG ну или PNG. Размер файла фотографии не должен быть очень маленьким. В большинстве случаев это говорит о его низком качестве. Поэтому минимум 100 килобайт. Максимально допустимый размер фото 5 мегабайт. Это очень важно. К загрузке в профиль не допускаются снимки с недостаточным качеством изображения. Видеофайл должен быть не более 30 мегабайт. Сначала проверь его на своем компьютере. Нажми правой кнопкой мыши, посмотри свойства. Если укладываешься в 30 мегабайт, смело грузи на сайт. Если нет, загугли любой онлайн-конвертер видео, воспользуйся им и вперед. Вот и все. Фотографии – это твое лицо. Их наличие вызывает доверие и помогает клиенту сложить первое впечатление о твоем автосервисе. Поэтому они должны быть максимально качественными. Фотографии и видео будут круглосуточно продавать услуги твоего автосервиса. И ты в итоге заметишь, как вырастет число довольных клиентов.